Руки вставляй. Раз, два. Ноги широко, широко разводи. Еще шире. Еще. Руки вытянул вверх. Вверх с ремнем. Итак, твоя цель. На меня не смотри, голову опусти. Вот ты. И твоя цель ⁇ разорвать ремень. Мощней. И наклоняемся. Наклоняйся вперед. Сюда. Поехали. Рвем ремень и наклоняемся. Раз. О, сам поехал, мощнее, раз, ниже, ниже, ниже, выкатывай таз вперед, чтобы ты на вылет шел, поехали, раз, о, молодец, два, вот, Равней вот здесь будь, вот, вот, Вот, теперь снова вернись, смотри, тык, ровней вот здесь, вот здесь по рукам. У тебя окна должны быть ровные, поехали. Вперед сильнее вытягиваешься, ты, вот, выходишь, чтобы ты на ноги опирался, вот, молодец. Вот, хорошо, прекрасно, поехали. Встали к стене. Встал к стене, оперся спиной, на, задницей на спину. Ноги вперед выносим. Еще. Еще. Можешь мне вперед? Вот, все, приехали. Опять руки. Нет, руки на ремень. Опять здесь. Поехали. И теперь ты убирай, убирай грудину. Руч, смотри, грудину убирай туда внутрь. Внутрь, внутрь, сильней. Поехали. Внутрь, внутрь, и скатываемся в рулончик. Катись, катись, катись, катись, катись, катись, катись, катись, катись, прикатился. Теперь в обратную сторону прилипаем к стене. Катимся, катимся. Ты должен представить, что ты скотч, который мы приклеиваем и отклеиваем от стены. Поехали. Во, медленней. Дорвешь, поехали, раз, раз, убирай, убирай, запихивай туда, запихивай грудную клетку, вот он ты, катись, докатился, теперь в обратную последовательность, поехали, прилипаем, прилипаем, прилипаем, прилипаем, прилипаем к стене, о, понятно, теперь все то же самое, Приклеивание отклеивание к стене, только поехали закручиваемся, поехали. Раз. Вот он. Ты. Вот. Вот. Назад. По той же траектории. Вот. Поехали. Вот. Вот. Вот. Вот. Теперь вперед. Поехали. Вот, вот, вот, вот. Встали назад. Теперь присел. Как есть, присел колени шире. Много. Меньше, ноги шире, еще шире, шире, шире. Оп. Все то же самое. Поехали. Покатились, покатились по стене, по стене, по стене, по стене, по стене, по стене прикатились опять приклеиваемся, приклеиваемся, приклеиваемся, приклеиваемся. теперь в сторону покатились, покатились, покатились, покатились, покатились, покатились, покатились, покатились сюда вернулись. о, теперь в эту сторону покатились, покатились, покатились, покатились и прикатились поехали, сначала катимся вниз, раз, два, три, по стене отклеиваемся, отклеиваемся, отклеились, теперь к стене поехали, приклеиваемся, приклеиваемся, и ручки, вот, приклеился, теперь Сюда, сюда отклеивается, отклеивается, отклеивается, отклеивается. Этой стороной приклеивается. Этой стороной приклеился. А теперь в эту сторону. Сюда, раз, раз, отклеился. И опять на эту сторону приклеился. Раз. И второе упражнение – подсел, чуть присядь, о, и все то же самое, поехали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, приклеился, и теперь в эту сторону опять покатился, раз, два, три, четыре, 5 6 и вот он прикатился все он не симметричен а мы по, я объясняю что мы пер, он первый раз делает первый раз это чистый это чистый вариант он первый раз делает и теперь если он будет продолжать это делать он должен следить за тем, Через зеркало, через видеокамеру, через какого-то родственника или друга, чтобы тот отслеживал и его корректировал. Цель – достигнуть симметрии. Лево-право, Лево, в винтах и в этих...